Продолжим разговор. Итак, Гэри, кто вам нравится больше всех? Ну, я бы сказал, что мне понравилась игра Нью-Йорк. У них сильная команда. Это что касается восточного побережья. А на западе мне не получим приказа, выходить и мочить плохих парней. Не лезь на рожон. Наверху плохих парней нет, Фолсон. Повторяю, там просто какая-то зараза. Вирус Эбола, например. Верно, Алькадрас? Алькадрас с утра не разговорчик. Хотя многие считают, что пить текилу полезно. Это чушь. Да, Ау? Просто кивни. Покажи, что ты жир. Вот так-то. Да это ерунда какая -то. мы развед не скорая помощь. Не отчует мое сердце, без плохих парней тут не обошлось. и от ты... приказ, только что получим. Всем надеть водолазные костюмы, выходим с оружием. Десятиминутная готовность. Вирус, и боли ты из винтовки не вмажешь, я же говорил... Только не пристрелите этого голды, ладно? Эй, я слышал это чертово вторжение. Так и есть! Это пришельцы! Что это за пиво? Вали мастера! Живо! Покинусь! Что с ними со всеми, брат? Не трогай их. Эй! Ставлю их свободы, кажись, здорово досталось! Настоит, пока что надо-то упрямость. Эй! Что за чрт? <связывая> Противник! Подлодка. Что, взять вы вырезали вас всех? Не может быть. Голд на нас рассчитывает. Алькатрас? Так тебя зовут? Алькатрас. Судьба злая тетка. Потерпи, сейчас мы тебя оденем. Все, чем тут можно помочь. Это все, чем я могу помочь. Ты мой последний шанс. Мой Гулда. Всех нас. Мне конец. Я труп ходячий. Я заражен. Но ты. Ты сможешь завершить начатое. Ты, ты должен. должен. Ты должен. Это наше будущее, сынок. Это война. Да. И еще. Так просто отсюда не выбраться. Симбиоз. Связь нужно разорвать. Я отдал тебе костюм. Отдал свою жизнь. Обещай. Обещай. Найти Булда. Вот все, что я могу. Ты все, что я могу. Рок так меня звали. Помни меня. Найти и защитить Нейтана Гулда. Сбить замок. У нас тут свежая трубка на плеже. Это Глуд. Ты слышишь меня? Прием. Прород, послушай при меня. Я не знаю, слышишь ли ты, но они идут за тобой. Тебе надо найти тех морпехов. Ты должен добраться сюда. А это что? Ура! зараза здесь, Пророк. Он носится по городу в этой хрени распространяя вирус или что там. Откуда нам знать? Может, он вообще источник болезни? Что-то не верится. Это мечта Как я слышал, немного служил для вот, этих парней в надо костюмы. И что-то пошло не так. Говорят, Пророк сошел с ума. Берегу... Слушай, Пророк, я снаружи у центра эвакуации. Тебе надо идти сюда. Не знаю, сколько смогу продержаться. Здесь кишат бойцы СЭЛ, мне нужно Покажите, сваливать. Встретимся споя... в лаборатории. Покажите. Не тормози. Вы будете перемещены в квартире. Как для слезочной терапии? Много тут было этих предалов. Уже этих шансов не было. Пределите трупы, да? Расплавленные в дерьмо. О, Господи. Незаметно подобравшись к противнику, мы, мы Скажите. За последние три года сейсмическая активность возросла на всей территории Соединенных Штатов, и это подтвержденный факт. Толчки наблюдались в районе. Попытка переподключения системы. Очистка запущена. Очистка завершена. Состояние готовности. Магнитные замки открыты. Внимание! Обнаружена и тема. Начато отключение автоматической системы. Так, похоже, связь с костюмом прервалась. Все целиком отрубилось. Думаю, ничего непоправимого, но лучше тебе поторопиться сюда. Все идет наперекосяк, боже мой. Тут полно зараженных. Асел проводит зачистку. Еще и Цеф эти вылезли. Слушай, не высовывайся на улице, держись под земки, там безопаснее. Черт, я надеюсь, ты привел Морпехов. Изменение приоритетов. Защиты. В режиме защиты внешняя поверхность нанокостюма перестраивается в непоглощении поражающих факторов и защиты операторов в боевых условиях. Режим защиты расходует энергию костюма, повышает вероятность выживания прицливых боеприпасов. Это пророк. Chill yeah. out. Пророк. Возможно, туннель был не лучшей идеей. Так, Прямо ли? под повысить изучений, масса. Будь там по дорожке. Люди, не имейте данную дерьмо. Дам их гнездо. Уходи, пророк! Ах ты, брат. Точно. Командующий Локхарт, внимание всему персоналу Сэл. Несмотря на многочисленные попытки медицинским путем предотвратить распад клеток у зараженных лиц, эффективного средства не обнаружено. Эвакуация отменяется. В действие вступает план уничтожения всех граждан города за подозренных в переносе инфекции. Носитель нано известный под кодовым именем Пророк, также является источником биологической опасности и должен быть уничтожен. Стрелять на поражение! Хорошо. Это наш шанс. Наконец. Забей на извлечение. Нам нужно пользоваться случаем. Иди и собери образцы тканей на месте взрыва. После... Чего быстро передай их мне. Сюда, в лабораторию. Это будет ответный удар на спор, а то и на все их вторжение. Ты только поторапливайся, иначе Локхард туда пожрет весь состав цел, и они там все затопчут. Я пророк. И осторожнее так. Да? Похоже, они свалили до столкновения. Поверьте спасательные капсулы. Нам нужны образцы ткани с трупом, Потеря! Там остались образцы ткани. Нет, ничего. Короче, тебе придется забраться в корабль. Ты еще с нами? Тебе нужно забраться во внутрь и вытащить образец. Мы ищем останки экипажа, любой гинетический материал. Я что-то понял. Я хочу. внимание. ВЫСТРЕЛ Это синий главный. Срочная эвакуация. Синей, у вас есть приказ. Да, Зачистить сектор и найти нанос. ВЫСТРЕЛ Ладно, Держите. вот ты на месте. Просканируй корпус. But